Так сегодня разминка с элементами суставной гимнастики. При занятиях любыми физическими упражнениями, в том числе и йогой, существует один непреложный закон. Необходимо прежде всего размять и разогреть свое тело, чтобы не навредить ему во время выполнения упражнений. В нашем с вами случае мы не собираемся выполнять сложные асаны, поэтому разминка, разминка займет у нас не более семи, 10 минут. Итак, начнем. Начинаем с шеи. Повороты головы. Очень аккуратно, без Однако с ощущением того, что вы все-таки что-то разминаете, а не просто вертите головой. Важно придерживаться правильного дыхания. Вдох, когда смотрим прямо, выдох при повороте головы. Повторим по пять раз в каждую сторону. Теперь наклоны головы в стороны. Правило те же. При наклоне выдох или с но с ощущением того, что боковая поверхность шеи растягивается. Так по пять раз в каждую сторону. Следующее движение. Опускаем голову на выдохе и запрокидываем на вдохе. Запрокидывать нужно с открытыми глазами, чтобы не потерять равновесие. Опускать нужно сильно, упираясь подбородком в межключичную Теперь наша шея готова прощательным движением. Делаем их по три раза в каждую сторону при свободном дыхании. Очередь дошла до плечевого пояса. На вдохе поднимаем плечи, на выдохе опускаем. Делаем пять раз. Круговые движения плечами. По три раза в каждом направлении. Вдох, когда плечи сзади, выдох, когда спереди. Движение предплечьями, дыхание свободное, делаем по три раза в каждом направлении. Вращаем руки в кистевых суставах, правильно, те же, дыхание свободное, делаем по три раза в каждом направлении. соединяем ладони в замок, делаем по три кистями в каждую сторону. Локти по возможности не отделяют друг от друга, то есть не так, а так. Дыхание свободное. Обратное выгибание ладоней. Силами противоположной кисти. Дыхание свободно. Три раза по пять секунд. Каждую ладонь. То же самое в противоположном Теперь массируем наши мышцы спины и внутренние органы брюшной полости. Делаем круговые движения верхней части туловища по пять раз в каждую сторону. Вдох при склонении назад, выдох вперед. Поступаем к разминке ног. Можно делать стоя, можно как я лежа. Поочередное вращение длинностопа по пять раз в каждую сторону и по 5 движений на себя от себя. То же самое для другой ноги. Они свободны. Вращение ног по в тазобедренном и коленном суставах. По три раза в каждую сторону. Вдох при подъеме ноги, выдох при опускании. Это зазобедренный сустав. Нет, еще Теперь легкие скруты туловища в районе поясницы. Делаем по три раза в каждую сторону. Выдох при повороте, вдох при подъеме. Разминка поясницы круговыми переказами делаем по пять раз каждую сторону дыхание суббота. Теперь немного потянем спину в статике. Сидя на полу. Принимаем дандасану, позу посоха. Представляем, что нас за макушку подвесили к потолку. Позвоночник абсолютно прямой. Поднимаем руки вверх, втягиваем живот. Делаем легкую бантку и, стараясь не прогибать сына, проворачиваем назад таз. Берем себя за стоп. Как вариант. Эта поза называется упрощенная Парсимуза Насана. Если колени не совсем разогнулись, с каждым выдохом разгибаем их. Если прямые и чувствуется растяжение задней поверхности ног, то с каждым выдохом проводим руки дальше. В идеале вы кладете голову на голени. В этой позе нужно пробыть не менее 10 дыханий. Внимание направлено в область печени. Держать мула сокращение мышц промежности. Медленно с спиной выходим. Разминка закончена. Не забудьте подписаться на канал. В следующем видео... Павана Муктасана – одна из наиболее распространенных в йога терапии диабета поза для начинающих.